Как будто делать нечего Но я уже привык Ведь должен ждать мужик Стою и жду тебя Довольно долго я Я, я сексуальный маниак Сделать нечего, но только не одна Темно ведь и зима Твой парень ничего Пожалуй и его Я бисексуаль Баниал!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 С вами делать есть чего Но жалко стало вас Ведь я же не... Не такой и вас я развяжу А после вам скажу Я асексуальный маньяк Сексуальный. Небо, я как раз много пора